Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. <музыка> Доходы православных храмов, получаемые за счет продажи товаров религиозного характера и платы за таинство, снизились. Тревожную тенденцию в РПЦ объяснили падением покупательной способности россиян. Тревогу бьют многие священнослужители в разных регионах России. 6 июля в эфире телеканала «Россия-24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Ларион заявил, цитирую, «Это ощущается в том числе в храмах, на продажах свечей, на продажах икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки. То есть доходы храма в результате этого падения покупательной способности населения тоже упали». В очередной раз мы видим, что на самом деле интересует РПЦ, чье мракобесие нам так усиленно пытаются протолкнуть на место национальной идеологии. Деньги и еще раз деньги – вот и все, что интересно попам. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко на первом заседании своего предвыборного штаба сообщил, что поддерживает проект изменений в пенсионной системе. По его словам, поколение, которое сейчас работает, не было обременено жизненными трудностями. Поэтому в их силах работать дольше для увеличения пенсий предыдущего поколения. Буржуазные чиновники и работники СМИ сколько угодно могут вещать о том, как пенсионная реформа полезна для народа, но трудящиеся прекрасно понимают, что единственный, кто останется в выигрыше после этих реформ, буржуазия. Россию уже в 2018 году может ждать сокращение численности населения из-за падения миграционного прироста. К такому выводу пришли эксперты в июльском мониторинге экономической ситуации ранг ЭГС и Института Гайдара. Если прогнозы демографов сбудутся, убыль населения в стране будет зафиксирована впервые 2009 года. Росстат же прогнозирует начало сокращения населения России с 2020 года, ожидая в 2018-м общий прирост населения на 116 тысяч человек, а за 2019 год только на 21,7 тысячи. Народ вымирает, смертность растет, рождаемость падает. Если раньше убыль перекрывали мигранты, то теперь население России продолжит уменьшаться с каждым годом. Пермский олигарх, бывший владелец Уралкалия Дмитрий Рыболовлев, может стать владельцем еще одного европейского футбольного клуба. Помимо Монако, уралец намерен приобрести Милан. И как после подобных новостей можно думать о том, что буржуем есть хоть какое-то дело до России? Понятно же, что олигархам, подобным рыболовливу, куда интереснее вложить деньги в европейские клубы, нежели развивать свою страну. Предприятие «Институт Тюмен «Комунстрой» с февраля по апрель 2018 года не выплачивало 38 работникам заработную плату и задолжало им 3,6 миллиона рублей. Такому выводу в ходе проверки пришла Государственная инспекция труда в Тюменской области. Кроме того, при нарушении сроков выплаты заработной платы пособия работникам не начислялись и не выплачивалась денежная компенсация за задержку, сообщает пресс-служба ведомства. Организацию за нарушение привлекли к административной ответственности. Обычная ситуация для буржуазной России – наемные работники сидят месяцами без зарплат, голодают, а буржуй за это никакой серьезной ответственности не несет. Единственный способ остановить подобную несправедливость – установление социализма. Ведь только при социализме, цель которого – удовлетворение потребностей трудящихся, подобных случаев быть не может. Товарищ, вступай в борьбу за новую общественно-экономическую формацию. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.